Всем привет! Сегодня мы займемся овсяной мукой. Овсяная мука отлично заменяет пшеничную в блинчиках, котлетах и соусах. Нам потребуются овсяные хлопья, а не же геркулес. Необходимо просто измельчить хлопья в блендере или кофемолке. На 100 грамм овсяной муки приходится почти 17 грамм белка, состоящего из 18 аминокислот. В том числе валин, лейцин, изолицин – это те самые БЦА, необходимые спортсменам для сохранения и роста мышц. А также митианин аргинин, глицин – а это и есть тот самый необходимый креатин для повышения выносливости в тренировках. Аминокислота тирозин незаменим для здоровья щитовидной железы. Триптофан повышает умственные способности и нормализует психику. Такая мука эффективно в углеводном обмене помогает в борьбе с диабетом и связывает жиры, что способствует сбросу веса, а также содержит пищевые волокна, способствующие работе кишечника. Еда, приготовленная с использованием овсяной муки, дает длительное чувство насыщения. Приятного вам аппетита! С пользой для вас и вашего здоровья! И благодарю вас за просмотр!